Спасибо большое. Еще раз всех благодарю за решение приехать сегодня в Москву и позволю себе очень коротко проанализировать то состояние, в котором находится наша организация, тем более, что в последнее время были приняты определенные решения по ее развитию на среднесрочную перспективу. Сотружество является очевидным и неизменным российским приоритетом причем не только в силу нашего общего прошлого и необходимости сохранения исторических связей между народами, но и потому, что от развития СНГ во многом зависит будущее наших стран. Именно поэтому считал необходимым уделить этому направлению столько времени, столько внимания. Рад, что мы так внимательно относимся к развитию наших связей. И, конечно, без вашего понимания и без вашей поддержки, без совместных усилий, без политической воли, мы бы таких, такой атмосферы бы в нашей работе не создали. Мы по-разному выстраиваем отношения в рамках Содружества, но очевидным является то обстоятельство, что эта организация является площадкой, которая позволяет нам... Или содержательные вопросы решать, а там, где нужно, хотя бы просто иметь контакты. Я имею в виду и очень сложные проблемы, доставшиеся нам из, из прошлого. И как бы там ни было, несмотря на то, что многие из них остроту свою еще не потеряли и не являются решенными, но площадка СНГ позволяет встречаться, обсуждать, продолжать диалог. Считаю исключительно важным. Шагом принятия концепции дальнейшего развития СНГ и плана основных мероприятий по ее реализации. Эти документы придали новый смысл работе СНГ, уточнили вектор развития Содружества. И теперь главное – это их последовательное выполнение. Одним из приоритетов считаю разработку и реализацию стратегии экономического развития, нацеленной на расширение взаимодействия в этой сфере, на повышение конкурентоспособности наших стран и ускорение их социально-экономического развития. Мы полагаем, что при подготовке этого документа следует проанализировать национальные программы социально-экономического развития Содружества, посмотреть, где совпадают наши текущие и долговременные экономические интересы, и на этой основе определить те направления, на которых консолидация усилий даст наибольший эффект. В стратегии необходимо зафиксировать основные приоритеты сотрудничества до 2020 года, причем сделав акцент именно на инновации, на новой экономике. Речь должна идти о развитии современных видов производства услуг, призванных обеспечить нашим странам конкурентоспособные преимущества на долгие годы вперед. А с учетом глубокой кооперации, а кооперация остается именно такой, доставшейся нам из прошлого, то, что я сказал выше, представляется особенно важным. 2007 год был объявлен в СНГ годом миграции. И этому направлению, непосредственно затрагивающему интересы миллионов наших граждан, уделялось повышенное внимание. Но и на последней нашей встрече мы тоже об этом говорили довольно подробно. Ключевую роль в реализации принятых на этот счет в ДУШМБ решений должен сыграть Совет руководителей миграционных органов, государств участников СНГ. Эта структура уже с самого начала своей деятельности должна быть нацелена на достижение серьезных результатов в столь чувствительной для людей сфере. Вопросы регулирования миграции и социальной сферы тесно переплетаются с гуманитарной проблематикой. Мы вчера вот встречались с некоторыми коллегами в двухстороннем формате. И практически все ставили вопрос о том, что граждане страны СНГ, в том числе в России, сталкиваются подчас с проявлениями ксенофобии, нетерпимости и даже с преступными посягательствами на их жизнь. Мы сожалеем и сделаем все для того, чтобы преступники были найдены, изобличены и наказаны. Будем бороться с этим, неизменно и постоянно. Вместе с тем мы с вами прекрасно понимаем, что вот такие проявления национализма и ксенофобии, они непосредственно связаны, связаны с тем, как власти регулируют проблему миграции. Именно поэтому, я уже говорил об этом ранее, мы и приняли там решение в сфере экономики, малого бизнеса, руководствуясь прежде всего этими соображениями, с тем, чтобы э, граждане стран СНГ, которые приезжают на э, временное проживание в России, либо хотят остаться на более длительный срок, чтобы они были защищены. А местное население тоже не чувствовало себя ущемленными, прежде всего на рынке труда. Э, у нас позиция открыта, ясная. Повторяю еще раз, что касается преступных проявлений, будем с этим бороться. Отмечу, что здесь, в миграционной сфере, как в фокусе сводятся самые актуальные задачи по развитию человеческого капитала, включая такие, как становление экономики знаний, национальных инновационных систем, а также формирование качественно новой политики социального развития, опирающейся на принципы самореализации граждан. Вот почему имею в виду... Согласованное сотрудничество в гуманитарной области считаю, что оно является самым системообразующим фактором нашего развития. И в этой связи придает серьезный дополнительный импульс всему процессу реформирования СНГ. В Этой сфере отводится значимое место в концепции, имею в виду гуманитарное сотрудничество, в концепции дальнейшего развития и в плане основных мероприятий по ее реализации. В них поставлены обусловленные временем масштабные задачи по обновлению и развитию общих образовательного, научного, информационного, культурного пространства, контактов по линии молодежного сотрудничества, спорта и туризма. Фактически в гуманитарном развитии находятся сейчас главные источники повышения конкурентоспособности и экономик в том числе, подъема науки и укрепления здоровья наших граждан воспитания и образование новых поколений, и потому понимание гуманитарного сотрудничества только как дружбы культур сегодня уже недостаточно. В этой связи обращаю внимание и с удовлетворением отмечаю, что, скажем, в образовательной сфере сотрудничество расширяется. Мне было очень приятно услышать вчера от нашего коллеги, моего друга, президента Азербайджана, о том, что достигнута договоренность о, об открытии филиала Московского государственного университета в Баку. Такие филиалы работают и в других республиках СНГ, на Украине работает филиал МГУ, работает в Астане и весьма успешно, но сам мне сегодня об этом рассказывал. Базовый принцип в этой сфере, в сфере гуманитарного сотрудничества, это максимальное вовлечение в такое взаимодействия всех государств участников Содружества. И, во-вторых, интенсивная работа на гуманитарном направлении должна быть нацелена на конкретные результаты. В этой связи отмечу активную работу по уже созданных структур Межгосударственного фонда и Совета по гуманитарному сотрудничеству. Эти органы фактически обеспечивают организацию практикой Работы и координацию, практической работы и координацию партнеров по содружеству на высоком уровне, способствует расширению спектра возможностей на гуманитарном направлении. Мы будем приветствовать присоединение к договоренностям по Совету и фонду всех коллег по содружеству. Сегодня это 8 стран, а по ряду новых гуманитарных инициатив их становится больше, в том числе по рассматриваемому нами году литературы и чтения в Содружестве. Уверены, что такое последовательное на равноправной основе сотрудничества выгодно и перспективно для всех граждан наших стран. Фонд, например, уже работает над реализацией целого ряда востребованных проектов. От создания обновленных учебников и поддержки молодых творческих деятелей, до проведения ежегодных масштабных форумов интеллигенции стран СНГ. Рассчитываем на активную совместную реализацию весомого пакета решений и рекомендаций, успешно проведенного в Астане второго форума творческой и научной интеллигенции. Надеемся на успехы следующего, третьего форума, с инициативой проведения которого в 2008 году выступил Таджикистан. Учитывая важность дальнейшего развития литературы и культурного диалога, мы вышли на подписание решения об объявлении 2008 года «Годом литературы и чтения в Содружестве». Мы ждем активного подключения к этой инициативе всех наших коллег. В рамках года при поддержке обозначенных выше структур планируется празднование юбилеев классиков национальной литературы Абу Абдуллу Рудаки, Михаила Мушвига и Вильяма Сараяна. Предусмотрены конкретные меры по развитию национальных литератур, книгоиздания, взаимного перевода, перевода библиотечного дела. Мне кажется, что это очень важно, это забытая вещь. В Советском Союзе это было, может быть, излишне формализовано, но сегодня издание, скажем, перевод в современных украинских писателей и поэтов практически недоступен. Многие э, пишут на, на украинском языке, подавляющее большинство, наверное. Все, это уже отрезано для русского читателя. Надо с украинского переводить, надо с белорусского переводить, с грузинского надо переводить, с армянского, с азербайджанского, со всех других языков народов стран СНГ. Мы в России бы этого очень хотели. Мы хотим, чтобы наши граждане были знакомы с тем, что происходит в, в культурной жизни наших ближайших соседей союзников. У гуманитарного фонда есть и запланированные проекты с телекомпанией, с телекомпанией «Мир». Ей, вы знаете, отводится серьезная роль в формировании общего информационного пространства. Со своей стороны намерены всячески способствовать активизации работы мира. В частности, последовательно расширяем распространение сигналов в России. Рассчитываем и на рост внимания к каналу со стороны всех партнеров по СНГ. Убежден это в наших общих интересах. Предлагаю рассмотреть вопрос об увеличении текущего финансирования компании «Мир» минимум на 50%, а также отдельно профинансировать программу перевода телерадиокомпании на современные цифровые и мультимедийные технологии. Особое внимание необходимо уделить вопросам оптимизации работы структуры СНГ, от решения которых во многом зависит эффективность сотрудничества в целом. В этой связи два слова скажу об институте председательства в организации. Как показывает мировая практика, этот институт может играть важную организующую и координирующую роль, быть катализатором интеграционных процессов. В то же время наделение председательства серьезными полномочиями предполагает и высокую степень ответственности. Поэтому придаем особое значение ведущейся сейчас разработке положения о председателя. Мы рассчитываем, что все эти и другие шаги позволят поставить работу содружества на более системную основу, обеспечат повышение практической отдачи от нашего взаимодействия. Ну и, уважаемые коллеги, не скрою, я пригласил вас еще и потому, что срок моих полномочий в ближайшее время истекает. Я пригласил вас еще и потому, что хотел вас поблагодарить. Мы все это время, все эти долгие годы весьма плотно работали совместно. Несмотря на то, что проблем у нас более чем достаточно, но все-таки нам удавалось избегать ненужного обострения там, где оно могло возникнуть, мы всегда стремились к поиску решений, приемлемых для каждой из наших стран. И во всяком случае в рамках СНГ мы делали это. И более того, еще раз хочу повторить, площадка СНГ использовалась для формулирования таких принципов нашего взаимодействия, которые способствовали развитию наших стран. Шли на пользу, на благо миллионам наших людей. Без Вашего заинтересованного участия в этой работе и без Вашего на, на, позитивного настроения на такую совместную работу ничего бы этого не получилось. И, кроме всего прочего, чисто в человеческом плане я всегда чувствовал Вашу поддержку и благодарен Вам за нее. Мне очень приятно было работать со всеми коллегами из стран СНГ. Я Вас хочу за это поблагодарить. Поблагодарить и сказать вот в таком узком кругу, хотя вы знаете это, об этом и средств массовой информации, одним из, одним из кандидатов в президенты Российской Федерации является первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев. Не секретом является то, что я посчитал возможным его самым активным образом поддержать. И хочу в этой связи сказать... Почему? Я знаю Дмитрия Анатольевича очень давно, мы с ним вместе работаем, в течение более 17 лет. Дмитрий Анатольевич был, особенно когда он работал руководителем администрации президента, был одним из самых близких членов моей команды. И именно с ним вместе, непосредственно, мы вырабатывали все основные решения, в том числе в, в самом важном для нас внешнеполитическом направлении – направлении СНГ. По сути, он один из авторов всей той политики, которую Россия проводила на этом направлении. И именно поэтому я считаю, что у нас не должно и не будет никаких революционных изменений именно в силу того, что Дмитрий Анатольевич один из авторов российской политики на этом направлении. Но мне бы хотелось, что, чтобы он об этом сказал сам. Спасибо. Владимир Владимирович, уважаемый Курманбек Салевич, уважаемые главы государств, хотел еще раз поблагодарить Владимира Владимировича за возможность принять участие в этой встрече. Как только что здесь было сказано, проведение таких мероприятий, на которых можно обстоятельно и доверительно обсудить актуальные вопросы содружества, стало доброй традицией, причем теперь эта традиция получила и правовое обрамление после того, как эта позиция зафиксирована в концепции дальнейшего развития СНГ. В русле того, что только что было сказано президентом России, хотел бы еще раз подтвердить, что Содружество было и остается главным российским внешнеполитическим и экономическим приоритетом. У наших стран и народов нет альтернативы сложившемуся режиму добрососедства развитию долгосрочного сотрудничества. Несколько слов по тем проблемам, которые сегодня обсуждались. Владимир Владимирович говорил о миграции, которой был посвящен седьмой год. В свою очередь хотел бы два слова сказать по транспортной проблематике, под знаком которой проходит 2008 год в СНГ. Работа по этому направлению ведется по, на основании концепции согласованной транспортной политики государств-участников. Она была принята еще в четвертом году. Соответствующие вопросы неоднократно обсуждались и на заседаниях правительства. И в России мы, конечно, намерены самым пристальным образом следить за развитием модернизации, за развитием и модернизацией инфраструктуры, транспорта, внедрению современных логистических и управленческих схем и намерены использовать для этого самые передовые технологии, тем более, что иначе сейчас работать просто нельзя. Транспортная проблематика является очень актуальной для всех наших стран, кроме того, на пространстве содружества. Сложилась, исторически сложилась разветвленная сеть межгосударственных транспортных коридоров, и поэтому считаем такого рода взаимодействие крайне полезным. От его эффективности в значительной степени будет зависеть и подъем многих отраслей национальных экономик, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Большое значение в этой связи придается и тесной кооперации транспортных ведомств. Они сейчас активно работают в рамках той рабочей группы, которая была создана. Уверен, что добиться заметных результатов в течение этого года можно, с тем, чтобы выйти уже на Совет глав государств в Бишкеке с вполне конкретными результатами. Еще одна тема, которая мне достаточно близка по работе в правительстве, это укрепление гуманитарного пространства, работа по молодежным направлениям. И, конечно, это важнейшие условия гармоничного развития наших государств, развития наших народов. Только что Владимир Владимирович говорил о том, что состоялся второй форум интеллигенции стран СНГ в Астане, он прошел под таким хорошим объединяющим девизом культура, наука и образование будущим поколением содружества. Уже третий год действует Совет по делам молодежи государств-участников СНГ. Осенью прошлого года в Баку прошел третий форум молодых лидеров стран СНГ и Балтии, поколение ответственности. Акции предстоят и другие, и они, конечно, способствуют развитию культурных и научно-образовательных традиций, воспитанию молодежи у молодежи, соответствующего взаимного уважения и сотрудничества. Необходимо, также в том контексте, который мы будем иметь в связи с 65-летием Победы, привлекать наших молодых граждан к подготовке, тем более, что базовая декларация о гуманитарном сотрудничестве, как известно, была принята накануне юбилея Победы 8 мая 5 -го года. Еще одно направление, которым мы сейчас активно занимаемся и которое считаем абсолютно прорывным, это развитие нанотехнологий. Мне кажется, что здесь тоже есть огромный потенциал для взаимного сотрудничества. Формирование на пространстве СНГ единого регионального рынка наноиндустрии способствовало бы развитию по сути, сохранению и развитию наукоемких отраслей экономики, реализации научно-технических и образовательных потенциалов наших стран. Ну и, конечно, позволило бы сохранить им свое место в глобальном высокотехнологичном мире, тем более, что в прежний период на территории практически каждого государства, входящего в СНГ, был свой участок того, что мы сегодня называем нанотехнологиями. Кстати, в портфеле фонда гуманитарного сотрудничества уже лежит заявка по организации высших курсов СНГ по нанотехнологиям. Еще один крупный гуманитарный проект, о котором тоже Владимир Владимирович только что сказал, это развитие библиотечной системы, причем, конечно, речь идет о том, чтобы развивать эту систему на основе современных цифровых технологий, сейчас все этим занимаются. Данный проект направленный на сохранение культурной идентичности наших стран и на сохранение общего пространства. Сделать это нужно обязательно, кроме того, тоже об этом говорилось, Россия приняла решение... Переходить на цифровое вещание – это большой, сложный процесс. Достаточно вспомнить то, что происходило на территории Советского Союза, когда мы внедряли стандарт вещания СИКАМ. Зря, конечно, внедряли. Но, тем не менее, вот для того, чтобы избежать таких ошибок, наверное, было бы интересно сделать такого рода проекты совместными, с тем, чтобы избежать ошибок на будущего ну и создать еще одну базу сотрудничества. Одной из важнейших сфер взаимодействия остается социальная проблематика, не случайно в концепции дальнейшего развития СНГ и плане основных мероприятий. Этому посвящен отдельный большой план работы, отдельный план работы по социальному блоку. И еще одна тема, весьма, к сожалению, зачастую актуальная, это взаимодействие в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий. Необходимость эффективных мер и практических механизмов в этой сфере сегодня совершенно очевидна. И, наверное, стоило бы объединить условия экспертов по этому вопросу. В том числе, например, путем создания фонда оперативно-экономической помощи в случае чрезвычайных ситуаций в государствах содружества. Такое предложение у нас готовится. Уважаемые главы государств, я еще раз искренне... Хотел бы выразить свою признательность за возможность поучаствовать в этой встрече. Ну и в случае успешного для себя исхода предстоящих выборов хотел бы рассчитывать на продолжение доверительных рабочих и установление личных добрых отношений. Что, вне всякого сомнения, очень важно для наших народов, для наших государств. Спасибо. Без сомнения.